Начал утеплять стену, здесь дверь с правой стороны, и с этой стороны стенка мне не нравится, прохладная, потому что везде утеплю, а здесь нет. Что я делаю? Значит, раньше клеил я этот пенополистирол на пену, а теперь вот на клей момент. Просто он у нас лишний, не то что он дешевле, а лишний. Первая часть работы по утеплению ну, практически сделана. Немножко осталось. Вот здесь еще доутеплять, видите, вставляю. И потом сверху пойдет сетка. И сверху сетки штукатурка. Штукатурка должна быть заподлицо. Вот с этим э, дверным, дверной коробкой. И ровненько пойти вот так вот. Раз. Вот тут вот, выше-ниже. Вот это вот то, что торчит лишнее. Вот это мне еще придется спилить. После того, как сетку натяну. Вот так, я считаю, получилось неплохо. Три сантиметра вот этого пенополистирола, пеноплекс, как тут пишут. Да, что хотел сказать. Пеноплекс Комфорт мне понравился по качеству больше, чем технониколь. То есть он ровненький, его как приклеил, так и приклеился. А технониколь немножко изгибается. И поэтому нужно обязательно прижимать его, обязательно. Хотя я и низ прижимал тоже, приклеивал. Вот этот попробовал. Ну, Понятно, что когда прижмешь, в любом случае лучше. Все, будем натягивать сетку и штукатурить. Штукатурить буду по сетке. Сетка из стекловолокна, очень легкая, то есть я уже попробовал по ней штукатурить. Сейчас я эту сетку закреплю при помощи третьих лиц и степлера. Все, запенил, ой, запенил, прикрепил сетку, вот здесь вот еще немножко не запенено, но некогда было ждать, прикрепил на степлеры, видите как смотрится, сейчас тоненьким слоем, миллиметра 3, 4, 5, все это буду проходить. на первый раз стеночку затер посмотрите по сетке сетку вы видели как я уложил это только первый слой оставляю теперь до завтра и уже она превратится когда схватится раствор превратится такой искусственный камень по нему я буду стараться ровно затирать идеально В следующее утро стеночка подсохла но значит думал думал я всю ночь Видите, здесь у меня перепад 5 миллиметров, а вот здесь внизу, ну и, наверное, будет сантиметра полтора. Сначала хотел заштукатурить, как получится, а потом подумал, наверное, все-таки я намет сделаю. Чтобы здесь сделать намет, у меня одной направляющей будет служить сама дверная коробка, а здесь направляющая, я сейчас вот сделаю такие бруски, 5 штук, и приверну алюминиевый уголок. У меня вот тут по случаю оказался алюминиевый уголок. Вот так вот его приверну. И по нему у меня будет ходить правило. обязательно отвесил то есть я по этому отвесу вот поэтому сейчас установлю э, уголок алюминиевый чтобы у меня вот эта стенка хотя я знаю что вот в этом углу она более-менее ровная и потом она идет идет идет идет она также и сюда приходит ровно а вот эта неровность получилась из-за того что кривое полотно она уже простаила не один лет 15 простаила вот так будем говорить и чтобы более-менее выровнять притвор Видите, я его даже до конца еще не выровнял. Вот Мне пришлось коробку выдвинуть вниз. Ну и теперь приходится исправлять стенку. То есть там угол будет ровный, а стенка немножко потихонечку-потихонечку подойдет сюда пропеллером. Но обналичка, когда ляжет, все будет ровненько. У меня провило лежит вот сюда. Это где-то где здесь миллиметра три. Тут, может, один миллиметр, два миллиметра. Ну, короче говоря, выровню. Вот так вот у меня получилась установка направляющей. Конечно же, эти бруски уберутся, уголок уберется. И вот этот кусочек, который я, ну, как бы не заштукатурю, я потом, у меня здесь плоскость будет, по нему выровняю. Здесь, если два миллиметра, еще раз говорю, здесь до полутора-двух сантиметров доходит. Вот так вот ляжет правило. Сейчас покажу, набрасывает сколько. Вот видите, зазор получается внизу. Примерно вот такой. А повыше уже его практически нет. Дверь постарались обезопасить. Видите, пленочка. Потому что здесь будет правило ходить и брызги лететь почти закончил. Ну, как бы некорректно говорить, что закончил. Видите, наверху еще надо набросать вот эти вот пробелы, которые между штукатуркой беленькие, их надо сравнять. Ну, все упирается во время высыхания. То есть накидал, сразу нельзя делать, немножко подождал. Окончание уже близко. Видите, как я уголок привернул сюда и на толщину уголка этого здесь получилось углубление. Сейчас мне его надо тоже заделать. Можно сказать, штукатурку завершил. Немножко еще подзатирать, обязательно сделаю. И хочу вам показать лайфхак. То есть вот забивал пробку. И теперь мне дает туда вытащить. Смотрите, что я делаю. Беру шруп. Достаточно. И при помощи кусачек. Раз. Вынимаем пробку. Смотрите, штукатурку закончил. Вот, прохожу еще провелом. Во всех направлениях зазора нет. Скажите, как нет зазора? А я сейчас покажу как. Вот берем бумажку. Вот видите бумага. Вот если есть если есть зазор, она падает. Ставим правило. Вот обыкновенная бумажка. Могу даже поинтереснее что-то показать как говорили раньше у нас поддола стоит стоит вот так то есть в любом положении стоит значит это высококачественная штукатурка ну чтобы не обидеть наш рубль 1000 рублей все воля Браво мастеру! И... Хорошо, сейчас пойду. очень счастлива, что мы наконец заштукатурили, и все у нас сейчас в таком виде, но ну, я думаю, мы еще что-нибудь придумаем насчет декорации обои, какие-то не декорации, а обои. Сейчас на улице 40 градусов, стеночка теплая, вообще классно, короче говоря, шик, модерн.